Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Мерси и сегодня я расскажу вам, как сделать вид iq совершенно бесплатно, то есть, на данный момент, когда вы качаете вид он как бы, ну, не работает полностью, сейчас вот покажу пример этого видео, когда вы скачиваете с э, хроматом, вот, заходим вот сюда, видите, basic, а, чтобы сделать платную версию, чтобы полностью получить все функционалы, Нужно заплатить, ну подписку делать, грубо говоря, а подписка стоит ну, не очень дешево, чтобы полностью функционал иметь. А, данная программа в основном только для блогеров, а для обычных где абсолютно не нужен, тем, кто хочет ну, стать блогером, все такое. Итак, что нам нужно для начала? А, скачать предложение vidIQ, конечно же. У нас уже есть оно, авторизуемся. А, дальше. Скачиваем приложение Notepad, то есть программа Notepad++, просто в гугле, яндекс, просто пишите Notepad++, и вот, у вас нас уже сразу выходит вот этот сайт, самый первый, конечно же, и его download, и все, download, нажимаем скачать, и выбираем свою версию, и качаем, у меня уже есть, они будут закачать его, программа совершенно бесплатная, ничего не требует, ничего не добавляет, никаких вкладок и так далее. Как только мы скачали, заходим а, в наш, м, закрываем, то есть Notepad++, дальше идем в наш профиль, ну вот этот фигню. А, если кто не знает, а, заходим в AppData и дальше Local, кстати, перед тем, конечно, дальше пойдем, может кто не знает, как создавать можно не показывает, просто а, вбиваем а, Windows плюс R, на экране выходит данная вещь Просто up дата вот, вот так. И вот так же вот так выходит. Если у кого-то его тут не показывают, не показывается папка в вашем профиле, то можете через Windows Russia обивайте и она выходит. Дальше идем в local Google, Chrome, User и в некоторых может быть по-другому. Но в основном это юзер. Тут также вот видите дефолт. В некоторых там профиль один и так далее. Но в основном у всех дефолт стоит. Идем заходим в default, extension. Extension придется как расширение. Дальше находим PH. Ну, у вас сейчас а, выходит на экране. Также под описанием видео все это будет. Заходим в этот патч. И видите вот эту папку. Просто делаем копию, грубо говоря, копировать и вставить. Копия вышла, видите, вот, заходим, вот, background-bundle.js, и вот это, видите, по-моему, вот это, да. Заходим, не, не, вот, bundle-bundle, то есть ошибка, извиняюсь заходим и редактируем его edit with notepad как только мы зашли надо вот этот текст добавить, видите? ну найти текст, видите вот эту кнопочку найти нажимаем и вот вбиваем вот let t равно e и скобочка найти далее и вот у нас выходит, видите дальше там, где 0 у нас стоит, делаем 5. Ошибочка, вот так. Вот видите, было 0, удалили, просто добавлю 5. Нажимаем «Сохранить». Сохранили мы успешно. Или можете вот отсюда сохранить также. Неважно, можете отсюда, можете оттуда. Так, все, закрываем. Нам может эта вкладка не нужна. Дальше, что мы делаем? Берем полностью путь, нажимаем «Копировать». Или Ctrl-C. Дальше, что мы делаем? Заходим в настройки браузера и дополнительные инструменты. Тут расширение заходим. После включаем режим разработчика. Обязательно включить режим разработчика, без этого никак. Загрузить распакованные расширения. Там, где папка, добавляем ну, то, что мы скопировали, и выбор папки. И вот, да. Так. Обновляем. И видите, там где у нас был Basic Cell Boost и... Все функциональность теперь абсолютно работает, и также делаем вниз, абсолютно все работает, все абсолютно в шаттлбизме работает, все хорошо как бы. А с вами был Мирси дорогие друзья. Если вам понравилось данное видео, ставим пальчики вверх, Подписывайтесь на мой канал. Мы не прощаемся, ведь мы в интернете.